Привет всем! Спешу сообщить, ну как спешу. С момента последней публикации на моем канале уже года пол прошло, но все это, херня. Я отвлекся, канал закрылся по причине брендности бытия и был создан новый. Где я этим дебильным голосом видюхи озвучиваю? Кому интересно милости прошу, а кому не интересно, идите лесом. Ссылочка в описании.